Привет, тема такая. Инвестиции или как заработать 1 миллион долларов. Я расскажу по пару шагов и мы поговорим про них. Первое, план с нуля до миллиона. Вам нужно построить план, чтобы дойти до миллиона долларов ну, или рублей. Это будет тяжело сделать, нужно выбрать срок какой-то, например, 10 лет, ну, можно меньше, больше, э, для начала, а потом уже дописывать, потому что мы не будем, просто так сделали, написали и все. Мы должны еще дополнять это все дело, чтобы был какой-то результат, и чем больше мы так будем дополнять, будет и миллион долларов. Как заработать миллион? Подробный расчет формулы бедности и богатства от автора. Формула бедности и богатства значит, заключается в том, что инвестируй в себя и, и до 10% откладывай хотя бы благотворительность, чтобы потом она каким-то непонятным образом вернулась если ты занимаешься например видеороликами, снимаешь видео или что то такое, которое вам нечистым приносит то оно может вам принести чистыми нечистыми, но увеличится если будете делать благотворительность, как-то так работает но она не сразу работает возможно через 5 лет так куда вложить деньги как заработать деньги на бирже инвестиций для начинающих финансовую грамотность для инвесторов затрудненный вопрос но это очень тоже главное это второй из вроде бы из 10 вопросов да вот это жарко будет это новый формат Так, куда вложить деньги теперь поговорим видим наши цели 1 миллион долларов Первым делом, купите акцию, это даст вам возможность понять фондовый рынок. Потом будете идти по криптовалюте, облигации, ведь мы хотим ли нам заработать? Потихоньку таким способом можно. Можете ускориться, можете замедлиться. Если вы ускоритесь, вы через 20 лет, ой, 10, там, 20... Но если вы ускоритесь, то через 10, если не ускоритесь, а будете медленнее, то 20-25. Поэтому всегда 2 раза больше делайте, чтобы эм, не через там не 10 лет, если будете один раз каждый день инвестировать. А если будете два раза инвестировать, то по-любому не за 10 лет, а за 5 лет. Ну хотя бы за 6, там какая-то комиссия, как на переводах. Вот такая вот тактика, как заработать деньги на бирже. Есть и другие, заключается это риски, большие риски на ставки, на ставки на спорт и так дальше. Наша же цель купить эм, инвестиции или как заработать тысячу один миллион долларов. Про тысячу долларов вроде бы записывал на английском так что нормально все можете найти инвестиции или как заработать еще до 1000, 1 миллион долларов просто цифра еще недостижима, она очень тяжелая но можно в принципе если используем такие данные информаты инвестиции для начинающих, финансовую грамотность для инвесторов немножко про финансовую грамотность Всегда откладывайте, не покупайте дорогие вещи, а покупайте со скидкой, это поможет сохранить, но одежду нужно тоже покупать, если вы, например, что-то снимаете про себя, ну, если хотите побольше заработать, то и работайте где-то уже, и дополнительно работайте, и вкладывайте деньги в интернете, чтобы инвестировать в них там в интернете там на акции облигации все дальше это конечно будет веселая жизнь веселая но э, это целевозможным это тоже попробуем скорее всего Заработа... ждите заработать 1 миллион долларов за 365 дней грубо говоря один год как с нуля заработать миллион? Главный секрет всех миллионеров Так, как заработать с нуля миллионов Тоже немножко расскажу, еще дополню точнее эм, Это значит как заработать с нуля к миллиону Проводим потихоньку все это делать, облигации сначала акции, криптовалюты если мы берем акцию, то вы должны выбрать популярные акции включая тебя Apple, Microsoft, Coca-Cola, потому что Новый год и еще дополнительно следите, сейчас какая ваша э, год в Пророку, как-то на русском как-то так вот э, следите за вашим природой там их 4 у нас зима, весна, лето и осень зимой у нас компании из акций много растут это компании Microsoft, Coca-Cola Facebook вот задуматься нужно ну и так дальше летом криптовалюта падает я уже хайпанулся на акции только узнал что Зима она растет, так что запоминайте это в сети, выписывайте это, забудете. Весна, лето, осень. Весна и осень. Это, наверное, два стабильных. Так как-то так вот. Вроде я сказал вам основные, где можно продавать акции. Когда нужно продавать акции, это зимой. Покупать капиталит можно летом. Если она реально падает у вас. Если она реально растет, то значит наоборот все пойдет. Вау. Как заработать на акциях? Миллионы в акциях. Тиников. Инвестиций обсуждаем трейдинг. Ой. Обсуждаем трейдингу. Трейдинг на бирже. Так, вот. Сейчас.. Как заработать на акциях? Вы покупаете акцию в тюрьминском банке, легко сделать. Если вы хотите, что я вам помог, то напишите мне на сообщение, я прямо с вашего кошелька их куплю и запишу ролик. А то у меня его, а то есть, то нет, да. Тактика рабочая, нерабочая. А дальше переходим. Ой инвестиции обучение трейдинг на бирже можете покупать курсы чтобы становиться образованием это тоже может вам помочь так дальше пропускаем как заработать миллион Фан, финанс, финансовый план канкулятор создания капитала миллионера пассивный доход как заработать миллион, чтобы на пассиве? Это включает себя также само, нам да? вот инвестиции или как заработать снова уже один миллион? Как я заработаю первый миллион? чтобы этого добиться нужно постараться на как заработать миллион ну, на инвестиции никогда не тратить деньги вот это интересный вопрос когда вы заработали инвестициях сразу влаживаете да специально чтобы вы не взяли у вас привычка будет не на депозит вроде там там там тоже на депозит чтобы банком доверял что это не какую-то машину который взяли кучу денег вы инвестировали депозит, не знаю, что, ага, у вас есть больше денег, чем ваша та зарплата, это мини гайд, я так тоже делал, уже где-то 3 месяца назад, как лечить и вкладывать 10 рублей в час, и заработать миллион долларов на инвестициях, ситуация вроде я все разобрал. Если я что-то пропустил, напомните в комментариях. Я отпишусь и запишу ролик. Пока.